Как видите, идет очень крупный град. Его размер около... О, я вижу образец, которого размер сантиметра полтора. Вот такие вот у нас скучные каникулы. Вон ходит Алексей. Он, наверное, лису там укрывает. Вон варится наш очень вкусный суп с тушенкой. Он горит наш костер. И вон стоят тапки, которые мы взяли очень доброго человека. Анатолия. Вот, в общем, супруг что-то мне говорит. Но я ничего не слышу. Что град и молнии господи помилуй